привет муховязы В прошлый раз снимал ролик не очень информативно так скажем получилось поэтому я решил переснять с доступными материалами китайскими то есть вот эту вот муху я вязал с советского лосана у меня есть старенькие запасы. Достать его сейчас просто невозможно. Я не знаю, может где-нибудь у кого-нибудь там сохранилось где-то что-то. Мне вот по случаю досталось. То есть немножко осталось. Тоже вот довязываю. Начал искать альтернативы. Ну, и вот, собственно. Хочу раскрыть с альтернативного материала, как эту мушку делать. В принципе, отличается она не очень сильно. Да практически, то есть, если не знать, так и незаметно отличие. Ловит она точно ловит уже. Проверено. Мужики проверили знакомые. То есть альтернативный материал вполне себя оправдывает. Ну и все. Поехали. Ну вот она. Китайская нитка это такой насыщенный а вот сиреневый лоса то есть по цвету по цвету видно что отличается, как бы темней и по толщине вот эта ниточка и вот китайское сравнение если распустить на три части, то как раз получится то, что надо. сиреневая а это вот зеленая нитка вот китайская нитка а вот советский лавсан тоже цвет немножко отличается но очень очень близко просто советский лосан найти нереально это у меня со старых запасов там не знаю, и толщина смотрим. Вот советский лоса, а вот китайский. Но если распустить на три части, то толщина будет подходящая. цвет естественно на 100% не ну, совпадает, но ну, близко-близко мужики делали уже с лавсановой нитки вот с этой с китайской муха работает то есть переживать тут не надо найдете советский лавсандок хорошо вот я как делаю скрутки то есть черная нитка у меня уже скрученная и черная нитка то есть у меня вся скрутка получается вот какой толщины. Он по сути, толще даже, чем моя скрутка. Получается. Вот если взять мулине, нитку, то как раз и получится то, что надо. Все попробуем? Я сейчас много не буду делать вот отрежу на две мухи тут буквально 10 сантиметров 10 сантиметров красные органзы 10 сантиметров коричневой органзы и 10 сантиметров черного швейного рюлекса Соединяем это все вместе. Вот у нас одна скрутка получилась. Ну и чтобы удобнее нам было, все это будем делать на мухе. Крючок Чинуринг 0.5. Черная монтажка. Крепим. Лишнее обрезаем. Яйцеклад Neon Green. Ну и все то же самое, что и стандартные мухи. Крепим неон грин. Формируем яйцеклад. Сформировали. Тут вот тоже есть хитрость, если вот яйцеклад вот так вот перекрыть монтажкой, то его никакой харюс не разобьет. Далее, прикрепляем эти наши четыре нитки получается. обычно по-другому скручиваю но тут на две мушки сделаем так прикрепили так что-то у меня уже а о рюлекс. то есть вот у меня здесь черный рулекс красная органза и коричневая органза прикрепили до конца не будем прикреплять зажимаем свободный конец в перодержатель вот, зажали и скручиваем То есть вот одна скрутка у нас готова теперь добавляем сюда одну ниточку китайского этого черного зеленого лавсана опять же зажимаем и уже скручиваем вот эти вот нитки. такая вот скруточка получилась ну все доводим до поверху надо ее пускать доводим до и цикла нашего под слой сделаем ДК-браун вот рабочий вариант ДК-браун до самого конца не доводим монтажку обрезали и формируем наше тело такое оно обоюдо конусное должно быть головка fire orange Закрепили. Лишнее обрезали. Контрольный узелок. Нитку на отвод. А теперь начинаю наматывать нашу скрутку. В один слой И как бы вот, вот эти вот, то что торчат, а то неярно, волосики, они вот все вот туда управляем. То есть они все равно пробиваются, даже если слишком плотно уложить. Ну и все закрепили лишнее обрезали вот видно как декабро он пробивается сквозь Под слой этот весь. Ну и что-то. Органза красная. Я вот так вот полосочками режу. На определенную длину. Вытаскиваем три ниточки. Три ниточки вытащили. Перегибаем так. выравниваем чтобы эти кончики были ровненькие и крепим сверху близко-близко к напайке теперь три в одну сторону три в другую сторону хлоп сформировали головочку контрольный узел сделал недавно такую вот пробочку с резинки воткнул туда проволоку очень удобно Вот такая вот она получается. Ну вот в тисках зажата советского лавсана, а на иголке только что которую смотал. То есть в принципе различий особых нету. Поподробнее хочу показать. Лайфхак, который я сделал, то есть я выточил вот резиновую пробочку, ставил туда проволоку, она двигается у меня туда-сюда, в зависимости от количества лака. Ну и все, лакировать головки лак простой, то есть вот пока мушки вяжем пользуемся. Настраиваю, чтобы там опускалась миллиметра два эта иголка Все, ровное количество лака я беру Повязали мушки Протерли Проволочку нашу Закрыли лак на крышку Очень удобно Расплющим и как бы проточку сделал такой, чтобы лак вообще дергался. Ну а пробка обыкновенная резина, резина. На трели вытащил. То есть вырезал сначала, а потом вытащил, чтобы плотно в пузырек вставлялось. Водненько закрывается, лак меньше будет сохнуть. Так вот как.